Когда берешь на ноги лыжу, на которой катается куча авторитетного народа, всегда ощущаешь какое-то давление, но я на него забил. Здравствуйте! Movement Fly Smasher 115 Очень популярная в России, очень популярная в Сибири лыжи я знаю, очень ее любят. Вот что могу сказать, но в принципе средняя лыжа в ней нет ничего грандиозного, в ней ничего нет прекрасного, нет ничего и кошмарного вот. она как-то сочетает в себе какой-то баланс плюсов и минусов вот. значит из плюсов, что могу сказать Лыжичка стабильная, на той скорости на которой она готова работать, она у нее все хорошо вот, ну, естественно, мы понимаем, что с такими рокерами, с такой формой Она, естественно, не скоростная лыжа Она, в общем, ну, как и положено, она на какой-то скорости начинает гулять Но, в общем-то, не надо ее туда уводить Надо просто поменьше, поманевренней Вот Она поворотливая, прекрасно работает Если не заваливаться на зады, на задники, То она отлично, вообще, очень маневренна, даже на малых ходах Ширины ей хватает на все, она прекрасно проходит все вообще варианты снега. Из минусов могу сказать Ну то, что она мало Хотя, в общем-то, от нее и не ждалось Ничего героического Главный минус, который у меня с ней случился Который заметился мне в ней Это то, что, значит, есть Ну, в данном случае, я считаю, не очень хорошо стоят крепления Их надо смещать, потому что они стоят четко по центру получается некий парк То есть я бы сместил бы сантиметров на 6 назад Чтобы получилась даже катальная Вот это мне реально мешает В итоге получился, как бы, такой, в общем-то, цеплючий задник Который нужно либо сильно разгружать либо наоборот сильно на него заваливать вот в, в данной модели вот это вот как бы был минус вот но с учетом того что понятно уже сразу как его решать то есть вот просто смещаем там, минус 6 минус 8 и в принципе нормально в остальном как бы лыжи отрабатывает на свой класс на свой уровень на свой стиль да то есть неровности нормально хавает снег неоднородный нормально носок абсолютно рабочий вот жесткости в ней лишней нет, то есть вот чувствуется, что есть серединка, достаточно жесткая, она как -то, в общем-то даже на жестком и цеплючая, достаточно ровно. То есть лыжа в среднем как бы да вариант, то есть вот как бы так для начинающих фрирайдеров, для фрирайдеров таких всеядно универсальных, для может быть кого-то кто так любит, может быть где-то даже пофинтить, попрыгать, то есть не на прямых дропах, а там что-то покрутить. Вот вполне такая хорошая, всеядная, универсальная средняя лыжа, без искры божьей но надежная, стабильная, понятная простая, как 8 копеек, в которой единственный вопрос, с которым надо разобраться, это точка установки креплений вот, в принципе, и все то есть я могу ее рекомендовать но, как бы, да, тем людям которым нужна, вот, наверное понятливость, стабильность и предсказуемость все, пойду за следующими ставьте лайки, подписывайтесь пока